Всем привет, дорогие друзья, с вами Фомикс, и вот дол долгожданное обновление мода. Конечно, э, э, меся за месяц мало что успеешь, как бы считая но. то, что у меня сейчас э, школа. школа, проекты, экзамены, всякие ужасные у экзамен. штуки. Нет. У меня каждый день по 8 уроков, э, плюс у меня элективы, но ну, есть исключение, когда 6-7. Четыре, три. Но, Но элективы есть. Элективы Но есть. Сделал Но много. сделал я три талисма... талисмана. Один Талисман. биом. И там тиксуры поизменял. И... и вот. Ну что, начнем мы, с... мы с первого много. моды. И... Так. И а, вот эти, которые сейчас тут стоят, это три новых и 4 обновленных. Если Олег ты не видел, это... можешь посмотреть. Итак, теперь у нас открывается при... Um, Это от открывается меню. Ты выбираешь либо Сабрина Алекс Феликс. Раз. И тебе дается талисман. Ну и все, и да. ты нажимаешь. Ура. И вот. Также детрансформация. Так, мне надо проверить, чтобы не было бага одного, который. Так, детрансформация, сказал. Боже мой, спрятать. Феликс. Все, бага нет. Все прекрасно работает. Вроде Сила бы. Не Сила не, не изменилась пока силу я не добавила, потому что мне не было времени ее добавлять. Также нету... Ладно, я потом покажу. Итак, тигрица а изменилась. Вовремя, а вовремя. Изменилась вот такая вот панельчика. ПКМ. Такая панельчик. Скоро я сделаю по-другому. То, что будет написано надпись Cloud, нажимаешь, и там будет очень много таких штучек. И там можно самому написать, типа, какой уровень ты хочешь. Там будет ограничение, типа, с 1 до 10. Это типа, пишешь один и все. Но сила также не изменилась. Только в 6 увеличили на пятую или 10. Ну, удара. Типа, это же все равно 6, но приблизительно... Э, приближе к 7. Э, но 6, это 6. Это 6 с половиной. Там 6 целых с чем-то, с чем-то, поэтому... <святые мишки> <святые мишки> так, дальше. Петушонок. Убери к вами своего петушонок тоже изменилась такая вот панельчка силы тоже пока еще только 4 но в дальнейшем в дальнейшем когда добавим э, я добавлю некоторые еще талисманы там же сейчас там виспи э, пчела там это там надо другие костюмы добавлять потом уже когда делаешь все потом это слияние. Это слияние это там это очень слияние. много всего это делать слияние. поэтому пока буду успевать как бы. а, а, а в следующее обновление а, сентябрь что у нас дальше у нас Вся после сентября фишка. октябрь а, в октябре двадцатого числа в октябре 20 числа а, так также выйдет обновление теперь обновление будет выходить 20 числа и исключение 30 -е. если не 30 то 28. вот потому что это зависит как я успею как у меня пойдет со школы и все такое вот так это просто ну, такие маленькие эм, Понятно, что здесь силы вот здесь не изменилось меню но если нажать на weapons and tools нажимаешь тут будет сворта ну понятно короче тут уже менюшку изменили а, так переходим к новеньким талисманам. это талисман ladybug Спамним. вот тики тики тики тики только не надо писать то, что вот тики похожи там на кого-то там. Тики сделаны да, рука своими руками. Я ну, ее если... человек. Да, делаю ее код кори поэтому код кори целуем плечи. Да, тут вот. все модели помимо шкатулки костюмы а, Помимо, нет, не все. Только он делает ну, только меня... модели оружия, модели. талисманов. Вот. И ну, к вами он делает, и вот он такая тики. написать то, что она похожа на это. Да, она похожа. Я не отрицаю, она похожа, она похожа но у нас есть свой водный знак, и, конечно, я показывать не буду, где он. И Во -во -во есть и есть доказательства то, что эта модель не скопирована. Скопировать Java в бенч нельзя. Да. Если бы что... даже мы бы и хотели, Java а, скопировать нельзя. Плюс а, зачем нам копировать, если у нас мы также делали и баркой, и руарой и вообще вот этих квами мы делали. Как бы смысл да. нам копировать? Да. Так, проверяем. Вот такой у нас костюм. Вот такая юдюшечка красненькая. Костюм классный. И используем супер уже на какую я забыл кнопку супер шанс есть, и, и меняется... у нас меняется костюм вот такой классненький и оружие тут кстати очень много вариаций оружия например шанс. А, да, и... да, я нашел тут бутбак один. Ну, ты сам, наверное, не знаешь? А, ну да, обновление, оно, вы... оно исправится, все. Ты про... Если Ты понял, что можно снять? Да, костюм можно снять. Да, я понял про это. Ну, пока это видео выложит, это всё уже... Всё исправится, всё это... исправится. А, погоди, а, как я сейчас телефон заболевала? что? Что происходит? Как я это сейчас делала? У меня вообще два пропало теперь. А? О, так. Не Нормально. Так. Это багилаем а за фахим. У меня снова два. Так. так. Подожди, ну исправилась. Ладно. А нет, всё, Супер сейчас Супер шансы, не все, сейчас один. Сейчас два. Так. Люди, что люди, что люди, что люди, что люди, так, что они если так я понял, в чем баг, но мы это исправим. Супер шансы, ну там другие. Но есть нормальные полезные супер шансы. Я еще не сделал да, один. Супер шанс, смотрите, сплеса. например, скоро добавится вот такая вот лопата. Не скоро, наверное, может в этом или в следующем обновлении. И, например, когда мы делаем вот так, оно может заменяться. Видите, я теперь могу заменить блоки, они не пропадут, это будет как вот защита, есть такая есть? рамочка. Также и сделаю в но баг но блоки уже будут эм, проламываться. Вот ладно. так вот. Так, супер-котик, супер-котик, супер -котик. Итак, супер-кот, оставим напоследок. Ну Заблюсь, Флау. Бан... Флау. Итак, э, вот такой костюм. Ушки такие классные мне. прям я сам рисовал, мне прям понравились ушки. Не знаю да, почему, у Банникс обычно ровные ушки, все делают в костюмах ровные ушки. Не, по мне не понравились ушки, и я решил сделать по-креативному. По Только почему-то я там... А зонтик еще открыть нельзя, да? да? Зонтик открыть нельзя, но мы можем взять. Но у кролика силы пока еще временно нет. Да. Но... Опа! И вот открытый зонтик. Его можно также убрать. Но достать только с помощью команды пока что. Пока Скорее что. Скорее вот всего, -то. может быть, Костя это исправит Я будет. исправлю, пока вы обновление. Оно выйдет сегодня. Потому что сейчас видео выложит. Так, все. Э -э Проверили. Силы не будет, потому что у меня, также повторю, нет времени делать силы. Не надо. Я. У меня. У меня съемки, у меня школу меня и все другое. так супер котик. Такой класненький касть. Это Я супер котик. Предлагаю... И вот его палочкой и вот костюмчик. Костюм Если все... все... Костюм И можем и кусты. вот так вот очень высоко, между прочим, кот прыгает. и, а и мне лично это достаточно нравится. Потому что в э в год, других модах. В модах. Потому что я не так. могу добрый и не просвежает. Котаклизм. Сделаю да, я не больше не времени не на катаклизм, потому что, что мне тут один э, тест, который... Работает, который. О стал... боже, что это за рисунок? Осуждаю. Мне осуждаю. А, человек писал то, что катаклизм очень мало времени. Ну, я не отрицаю. Так... Сейчас я увеличил время. Э, в шкатулку все талисманы ложатся. Тут -то все... Здесь-то дракон, это либо. И внизу суперкот. сломай ко мне это. А, я сам сейчас сломаю кожу. Так, и внизу вот тут вот. Внизу это суперкотик. Там, там не видно, потому что, ну так сделать. Дальше текстуры, я не помню показывал или нет. Мы обновили ты вот эти текстуры. Не показывал. Ты вроде бы не, не менял вот эти, изменил. Так, сейчас покажу, где это. Вот, вот и вот. Это, вот так вот, это тоже изменил и вот это изменил. Вот эти три я изменил. Изменил шансы в шахтах. Теперь э, это попадается очень часто. Это попадается только если идти с баночкой или с э, ведром воды э, э, в биомы, которые я сейчас покажу. В биом тыкнуть по розовому дереву, например, вот. Сейчас. Так, розовое дерево, вот оно. Э, берем розовое дерево нажимаем, вот у нас появилось, и дальше идем в печку и переплавляем. Все, и сейчас нам с, получим. Вот это также талисманы. Здесь мы все помним. А, что, ласку, да. а, завтра? Надо, а, а завтра, ой, боже мой. И вот так вот мы тоже крафтим. Показывай как крафтить снова браслетики. Это... Кольца, боже мой. У меня уже браслеты. То, так, берем талисман. Например, тигрица. И вот так вот делаем. Здесь менюшка не изменялась, но потому что. И вот мы получили вот этот. Как бы, все легко. Итак, проходимся по новым биомам. Который мы сейчас находимся. Это новый биом. Называется Айси. Айси. Очень красивый биом на самом деле. переход из другого Вот. Тут появляются волки, лисы, медведи. Кто еще? Медведи. Ну спруты, это понятно, они в воде живут. А -а -а, медвежа, ой, там лисенок, какой красивый, поставите лайк для лисенка. И эти зайцы, но зайцы, но волки питаются зайцами Норные... и зайцев Норные... жрут. Норные... Следующие ж... биомы. Так, Норные... биом вот этот. Норные... Это черный биом. Тут спамятся коты. Коты. Ну, это враждебные, конечно, мобы. Сама, у меня коты Только почему их так дохера? Ой, точнее, не так нет. много. Их не должно быть так много. Ладно, потом Давайте до обновления я пофикшу. А, вот так вот. В этих могут спавниться. А, помимо вот этих косточек. Тут -то есть заброшенные шахты. И их очень много, между прочим. Шахт этих заброшенных. А здесь деревни. Пока ни одну не вижу. Вилладжи. Сейчас проверим. И... И... Так, вот. А, это уже в другом биоме. Значит, да, то, что... Вот. Ваши, И вот такой вот биом розовый. Тут тоже спавнится. Это... Ну, вот такое обновление. Если можно ставить лайки, подписывайтесь да, на мой канал. С вами Леофрами. Свам... Кстати, в биоме э -э спавнится пиглины. Огненный, или как их там, да. свинки, и, и все. Это такой дру дружелюбный Еще этот биом будет давать регенерацию. Но потом. Это будем заканчивать. Всем пока!